масте, дорогие мои, здесь читаю карта Тарос с любовью для тебя. Тема сегодняшнего расклада – это перспектива развития вашего загаданного. Либо э, отношения, будь то бизнес, будь то карьера, будь то обучение и тому подобное. Именно перспективы развития. Перед вами вот четыре варианта, можете загадывать на четыре варианта, если у вас есть какие-то такие пути и дорожки, которые вы бы хотели бы немножко заранее, может, подстраховаться, пересмотреть, либо как-то еще, поэтому выбираем. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас загадал первый вариант перспективы развития вашего задуманного, будь то это отношения, будь то любовь, будь то обучение, будь то еще что-либо. Здесь немного, я бы сказала, перспективы развития немножко сумбурно, немножко непонятно в плане. Здесь у нас пятерка мечей, король чаш, э, луна. Мне немного, конечно же. Рыцарь-чаш и отшельник. Соответственно, перспективы развития, ну скажу честно говоря, так себе. Не очень сильно приятная, но определенный опыт от того, что если вы это войдете, если вы это попробуете, вы обязательно получите. Раз. Второй момент. Перспективы развития. А вы на самом деле понимаете, что мы хотим? Потому что я бы хотела, кстати, намекнуть по пятерке, по королю и по луне. Здесь может проигрываться что? Если вы загадывали отношения, то это может быть отношения какие-то особо непонятные, либо отношения, которые вы в них что-то для себя прорабатываете. Будь то страхи, будь то еще что-либо, то, что у вас на подкорке. Допустим, не проработано, да, там по жизни, да, у меня есть слабость к определенным мужчинам, вроде хочется и может, маму не велит. Да? Здесь у нас рыцарь и отшельник. Поэтому в качестве какой-либо проработки, в качестве работы над собою, перспективы развития это очень благоприятно. То есть, если это проект, если это проект, если это борьба над собой и тому подобное, то я бы сказала, очень даже за страсти вперед с песней окунаемся в этот проект. Если это отношения, то это неплохой опыт, сразу скажу. Но не могу гарантировать здесь какую-то понятливость, либо не могу гарантировать здесь определенный вид открытости, либо постоянно, постоянно ко мне будет присутствовать обязательно любовь. Вот здесь вот, дорогие дамы, здесь немного поаккуратнее, если вы загадываете мужчину. Для опыта, для проработки каких-то своих внутренних амбиций, страхов и непоняток очень хороший опыт. Если вы хотите там счастья и тому подобное, запредельная и тому подобное, то здесь, соответственно, это хорошая база, хорошая основа. Но зависит, конечно же, продолжительность отношений, либо продолжительность того или иного индигредиента, что вы здесь загадали, больше от вас. Все-таки по отшельнику у нас под, под, под конец выскочило. Поэтому, дорогие мои, я бы здесь сказала, неплохо. Даже очень, даже неплохо, но в зависимости от того, что вы на самом деле хотите. Вот это очень важно здесь знать, что вы хотите на самом деле от этого молодого человека, от этого проекта, от этого бизнеса и тому подобное. То есть, чтобы не было никаких непонятных ситуаций. Здесь я, я, бы, я бы вам рекомендовала четко для себя какие-то поставить, может быть, цели, может быть, какие-то ситуации, чтобы для вас это какие-то отношения, либо развитие бизнеса не было сюрпризом. Неплохо, хороший опыт. Но смотрите, если вы хотите, допустим, допу допустим, денег, да, продаж и тому подобное, э, то вот давайте, давайте по посмотрим вот здесь совета. То есть позитивного какого-то развития я не то что не говорю, что здесь не будет. Здесь хороший опыт, хорошая база для того, чтобы вы разобрались. Для того, чтобы вы разобрались в своих желаниях, хотениях. На самом деле вы этого хотите либо нет. Это очень сильно хорошая перспектива в этом плане. Но чтобы от этого прям получать бабки, допустим, если вы бизнес-проект, то нет, это не очень хорошая перспектива для таких определенных решений. Если вы хотите определенные какие-то виды отношений, то тогда пересмотрите этот момент тоже. Потому что здесь все-таки луна по пятерке, по королю чаш, тоже могут какие-то вещи всплыть, и которые, в принципе, вы не ожидали. Давайте в совете как раз-таки посмотрим. У нас пятерочка, пятерочка Пентаклей, Паш Пентакли, Туз мечей, девятка мечей влюблен Ну что мы боимся? Понять, что поймите, пожалуйста, правильно, что вы боитесь сами? К чему вы можете не идти? Что вас может ограничивать? Ваше суждение или на самом деле какие-то определенные обстоятельства, чтобы сюда не пойти и взять, и сломаться и убежать? Что вас сковывает, что вас связывает? Здесь как задаться себе вопросом, а что же здесь не так в этом пути? Что вас смущает? Почему вы не идете? А возможно, почему вы не входите в этот как раз-таки вот такую интересную перспективу? Понять, что для вас важно в этой перспективе? И что вы на самом деле хотите от сотрудничества, от любви здесь, от планов, от обучения, то есть здесь немного иметь определенное понимание, во-первых, что вас ковывает, чего вы боитесь, и к чему вы хотите стремиться, и к чему вы хотите идти, и что на самом деле-то желаете получить. Поэтому здесь вот позадавайте какие-то для себя какие-то вопросы для того, чтобы определиться, с этим, как раз с этой перспективой. Нужна, не нужна. Вот я в каком контексте. Позадавайте вопросы, которые вас немного мучают, трево от которых вам тревожно. И тому подобное. Задайте себе сами. Не надо там задавайте маме с папой, там сестре, брату, а задавайте их самим себе. Потому что брат-сестра имеет определенно другой опыт, нежели чем вы. Поэтому задаем себе вопросы очень сильно интересные, на которые вы как раз-таки, я думаю, что и сможете найти определенные ответы и понять, нужен ли вам такое, такая перспектива развития, либо нужен вам этот человек, либо нужен ли вам этот бизнес, либо все-таки нет. А может быть, все-таки да, что, чтобы побороться с собой, с своими какими-то страхами, с какими-то проблемами, достичь каких-то определенных высот. Стоит ли оно того? Поэтому вот, короче, какой-то такой расклад. Поэтому спасибо вам, то, что были сегодня со мной. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто нас загадал. Второй вариант. Перспективы развития вашего загаданного, э, загаданного вопроса. Отношения, бизнес, проект, либо еще что-либо. Давайте у нас сегодня выпала смерть. Троечка Пентакли, семерка Чаши, рыцарь Кубков, двойка Кубков. Перспективы развития очень даже хороша. Честно. Хороша. Если вы из разряда тех людей, которые э, больше чувствуют эмоциональные и а, больше прислушиваются к своему сердцу. А, я бы сказала, очень даже хорошая перспектива развития, чего бы вы не загадали. Но дело в том, что здесь у нас упала смерть стройка Пентакли. Дорогие мои, сразу, если вы выбрали этот вариант, у вас план либо изменится, либо будет видоизменяться. То есть что-то будет у вас видоизменяться, возможно, а в отношениях. да? Это может быть, вы загадали одного, на самом деле произойдет все с другим. На самом деле такое здесь очень сильно может быть, потому что здесь такая смерть немножечко неоднозначная. Да, загадали мы определенную, определенного человека, но с определенным мы пойдем... А, но с определенно другим мы пойдем за ручку дальше. Это может быть также, но здесь по смерти, я бы сказала, только из-за так, таких и семерку кубков, что немного меня смущает. Здесь именно определенный выбор. Определенный выбор. Возможно, перспективы развития, и это, вот этот вариант, он один... Из вариантов вашего развития, да, допустим, вот здесь вот, здесь петька там Васька, а там Антоха и с кем пойти на свидание, дорогие мои. Но здесь сразу хочу сказать, здесь перспективы развития, если, если касаемо отношений, любовных вопросов, очень даже сильно хороша, очень даже сильно привлекательно, какие-то интересные интриги интриги, расследование двух бокалов вина по, по вечерам, такое здесь может быть, но также важно очень сильно определить именно с кем, либо сотрудничать, если это бизнес, либо учиться, если это обучение, либо встречаться, если это человек, а пожалуйста, определитесь! Потому что здесь ощущение неопределенности и ощущение выбора. Может быть, вы да, вы хотите проект с определенным человеком, да, бизнес построить. Да, да. Но У вас есть варианты, тогда определитесь. Но определение больше, конечно же, между всеми членами бравой команды вашей. Вот это очень я бы хотела как некая подсказка для вас. Вы можете определиться только с помощью всех голосов. Вот, поэтому, ну, как развитие отношений прям очень сильно хорошо, хорошо но би бизнес и все остальное благо тоже благоприятно. То есть развитие в любом случае благоприятное, но могу сказать, что либо здесь выборы есть, либо будет видоизменяться Все-таки по смерти, да, мы загадали одно, но на самом деле, мы загадали одну школу пойти, но на самом деле мы пойдем другую, да, ну, по, по той же, да, стезе, из цифрового художника, либо геймдизайнера, либо просто дизайнера, либо какого-нибудь парикмахера. То есть вот здесь, прям сразу говорю, здесь такое может проигрываться, поэтому не переживайте, но развитие все равно в любом случае хорошее, благоприятное и благопристойное, так скажем. А если работа? А если работа новая будет? То есть развитие новая работа, да? То есть если так, если перспектива развития работы, ну, здесь может такое быть и даже очень сильно хорошо, но дело в том, то, что лучше, конечно тоже определиться, куда, вы хоти, куда мы хотим, на какую работу. Все-таки по семерке кубков, потому что здесь могут как-то. Это может стопорить, это может немножко приводить в некоторое ощущение беспокойства. Именно ощущение неопределенности, когда мы можем это делать, какая работа это будет и тому подобное по семерочке кубков. Поэтому, да, перспективы развития, если совсем-совсем новая работа, да. Да, здесь может такое проигрываться, потому что все-таки по смертушке одна дверь закрыта, а, соответственно, э, у вас... Но смотри, здесь либо может быть работа та, которую ты даже не загадывала, какая-то еще дополнительная да, дата, загадывала определенного, не знаю, повара. Хочу поваром тут-то ресторан пойти, да. Здесь может проигрываться, что ты поваром туда не пойдешь, пойдешь в другое заведение. Все-таки по смертушке, потому что одна дверь закрыта, а другая открыта. Ну, такая здесь смерть. Я, ничего, я не виновата. Такой все, все Это все художник виноват. Поэтому вот. Интриги расследованы. тут тоже, кстати, могут быть. Но здесь. Благоприятное развитие, стечения обстоятельств. Вот. Ну, если вам сложно с выбором, здесь оно может столкнуться. Если ну, выбрать что-либо хочется мне. Поэтому, если сложности, они такие могут просто быть. При... Они здесь могут присутствовать. Возможно, также какие-то присутствовать будут доработки именно в перспективе развития. Какие-то доработки, какие-то уточнения. Вас, Петя, когда мы встречаемся, а в каких мы отношениях и тому подобное. Какие-то доработки вашего определенного, возможно, даже плана. Либо определенных ваших отношений. Поэтому развитие здесь благоприятное. Вот. А если это связано с кем-то, то это вообще хорошо. Поэтому вот, короче, как-то так. Ну, все зависит больше от всех тут, от членов бравой команды. Поэтому я бы хотела еще тоже это сказать. Поэтому спасибо вам. То, что вы загадали, этот вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант. Давайте посмотрим перспективы развития вашего загаданного процесса. Либо это отношения, бизнес, стратегия, идеи и тому подобное. Весело. Однозначно здесь будет весело. Перспективы развития правды. Здесь у нас дьявол. Здесь у нас двойка мечей. Здесь у нас тураль, Здесь у нас умеренность и туз пентаклей. По итогу-то все вроде It's okay, It's beautiful. Но дело в том, что ну, здесь вот полная непонятка. То есть, смотрите, если вы загадывали отношения в первую очередь, да? Что загадывают? Отношения. Окей. Okay. Если отношения, то, возможно, начнется все с сексуальных, с у каких-то определенных дел, где, в принципе, но я не обещаю, что здесь, если что, с партнером вы можете остаться. Вот я не обещаю под руку, по умеренности, по тузу пентакли. Это, это, это то же самое, как у первого это хороший опыт. Но это тот опыт, через который, через 10 лет, который вы скажете, ага, у меня когда-то что-то было. То есть вот здесь больше через какие-то, возможно, вначале будут определенные соблазны, определенное нехотение видеть очевидного у нас подвоечки, мечей, которые бросают у нас красивые мечи закрытыми глазами, на авосе, на попад, возможно, ощущение некого полного безрассудства и вакханалии вначале, но потом умеренности тут пентаклей своя же, ваша вакханалия, которую вы здесь загадали, либо с человеком, либо в бизнесе, либо еще что-либо, может привести вас к интересным определенным результатам, либо какому-то определенному опыту и спокойствию да? И потом по тузу Пентакли у вас что-то еще помимо вашего выбора Что-то вам еще и пролетит то есть, да, мы, мы пережили через каких-то определенных людей, но, поняв и добравшись до определенных ситуаций, мы встретили других людей. Вот это может даже так отыгрываться. Если это загадные определенные отношения, не факт, что вы с этим человеком можете здесь остаться, но не факт, что вы можете отойти от него. Потому, почему? Потому что здесь все-таки одиночное ощущение карт. Не так, как во втором, но все-таки здесь как немного ощущение одиночества и ощущение здесь все равно таких вот карт, оно веет. Но, э, но это может ведь и соответственно с партнером, поэтому, это может быть это начали вот вот за упокой да с партнером, а кончили за некоторое здравие. Вот здесь вот такой вариант развития событий. Поэтому это для вас определенно хороший и интересный опыт, интересное приключение на попу. Если это бизнес-проект, это достаточно также неплохо втянуться в это на самом деле, правда? Потому что по дьяволу по двойке мечей. По дорогу. Возможно, вам не то что шишки набьете, но определенно пройдете через чего-то, что даст вам хорошую основу для начинания, возможно, наиболее лучшей стратегии, лучшего бизнеса, нового что-то. Возможно, это хорошее также. Если обучение и кто-то, что тут такое, типа, типа, же загадывал, Полная ересь дичи, что это происходит, со мной будет. Примерно такое будет ощущение. Возможно, какие-то шишки набьете, возможно, можете даже и отказаться от этого начать что-то другое. Но при этом я все равно хотела бы сказать, что вот этот опыт это хорошая база для начинания чего-то нового. Если отношения, то это, возможно, оценка ценностей, вы будете оценивать то, что вы действительно там важны, нужны и тому подобное. То есть для самооценки это прям очень даже хороший вариант развития, да, с молодым человеком, если. Вот, поэтому, но здесь это тот опыт, который когда-то я была, ох... Я была барменшей. когда-то мне это все таки пригодилось, да? И вот здесь вот примерно то же самое. Поэтому когда-то у вас что-то, что-то вот... Через 10 лет это то же самое, что через 10 лет вы об этом будете вспоминать, но в хорошем ключе и с пониманием того, что вот через этот опыт я... Вышла на более новый, это какой-то для себя уровень и тот, который можно пощупать. Поэтому, дорогие мои, хорошая перспектива развития в конечном итоге. Войдете ли вы в эту перспективу, все зависит от вас. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто нас угадал четвертый вариант. Давайте, перспектива развития загадного То есть отношения, любовь, бизнес, проект, все дела. хорошая. Хорошая перспектива, но здесь у нас справедливость, колесо фортуна, звезда, звезда, звезда, о, звезда с семеркой мечей. как может проигрываться, кстати. И отшельник. Дорогие мои, если у вас есть определенные желания, определенные хотения, они могут здесь выполниться именно на этом варианте. То есть здесь могут выполниться определенные ваши желания. Но дело в том, что здесь очень важно именно сколько вы усилий, сколько вы приложите какого-то творческого потенциала и решения, для того, чтобы у вас что-то, это было хорошая перспектива, допустим, с этим молодым человеком, либо в вашем бизнесе. Здесь творческая какая-то жилочка очень, творческие какие-то подходы, очень даже позитивно будет отыгрываться в вашем некотором развитии. Хорошее развитие, в любом случае хорошее. Но дело в том, то что сколько вы вообще приложите к этому Усилий, сколько вы приложите к этому терпения? Сколько вы готовы что-то ждать? Вот это очень важно в этом вопросе, поэтому, дорогие мои, тут я бы сказала больше какой-то такой момент. Да, сколько вы как, вот сколько вот вы усилий приложите к данной основе для того, чтобы у вас как раз-таки что-то получилось. Вот это очень важно. Поэтому будь то это отношение... Будь-то это какой-то процесс жизненный, да, там бизнес, проект, учеба. Здесь важны усилия, важен творческий подход. Важно, важно также ваше желание, ваша мечта, какая-то определенная конечная, к чему вы идете. И то, какими путями вы хотите этого добиться. Очень важен также и сам путь, каким вы идете до определенных здесь своих же целей, желаний намерений. Очень важен путь. Поэтому и важно также на пути ощущения удовольствия тоже имеется, а не только конечный какой-то результат. Я бы хотела бы сказать еще какой-то такой момент. Но здесь в любом случае перспектива развития очень сильно хороша. Но здесь только улыбнется удача тем, кто прилагает определенный контекст, что силе, разума, подхода и тому подобное. То есть здесь просто так, алло. Давай хорошую перспективу. Ты чтобы мне предложила БМВ, чтобы завтра уже было под окном. И ничего я тебя, Лёшечка, не знаю. Поэтому не надо так. Надо на BMW что-то сделать. Да? Ладно, дорогие мои. Ну, у каждого свой ум, рассудок, разум для того, чтобы что-то было в вашей жизни. Поэтому, дорогие мои, хорошая, правда, перспектива, но вы слышали соответственно. Не все здесь просто так будет падать. Возможно, какие-то определенные хитроумные испытания здесь могут присутствовать для того, чтобы вы как раз таки именно приблизились к тому и четче видели определенные свои цели, желания и э, ощущения каких-то потребностей. Поэтому, дорогие мои, вот, вот здесь я бы коротенько немного отозвалась, Поэтому спасибо вам то, что вы досмотрели до конца. Большое спасибо нашим тут на стриме, которые людям сидят. Сидят на стриме они большое спасибо нашим спонсорам для того, чтобы за, за то, что они у нас соответственно спонсируют и всего вам самого наилучшего ваша читающая раз. Любовь для тебя. Пока-пока.